Здравствуйте, глупоположаемые любители ледных видов спорта! Вы да, можете... да, Вы можете спрашивать, а что в плане делают? Часто спрашиваете. И вот один ответ на вопрос. В планере можно, например, курить. Но мы курим только правильные эти... Как их называют, Илья Олегович? Вайп, вайпы? Вайпы? Нет, вайпы нет. Ну, короче, в общем, не будем ничего тут рекламировать. Смысл в том, что я разрешил. Я капитан воздушного судна. И на моем борту, на... как это, Волковос Airlines разрешает курить на борту воздушного судна. Иногда. В хорошем настроении. Например, вот таким добрым утром, когда мы встретили рассвет в воздухе, и с Ильей Олеговичем пытаемся... Ну, одну волну мы уже взяли, сейчас пытаемся в другую взять. Внимательно наблюдаем за воздушным пространством и ищем места, где волна может быть. В данном случае вот это красивое облако, которое подсвечивает восходящее солнце, мне нравится, мне кажется, там волна может быть, но если ее там нет, то как раз внизу мы сейчас отгребем по полной программе роторочков веселых, все как положено, пока вот мы идем, эти облака даже, он его хорошо подсвечивает, его вращает на ваши глаза. А ветер внизу, ну сейчас у нас на нашей высоте 42 км в час, вроде ветер не очень сильный, но все-таки достаточно приличный, ну что, Будет волна перед этими роторами? По идее, должна быть. Оп! Оп! Ну, разная. Да, ротора есть, О -о -о. а волны нет. Но это нормальное состояние, как часто бывает. Но пока вы можете посмотреть, как курение на борту происходит. Илья Викторович, продемонстрируйте, пожалуйста. Нет, нет, слева, слева телефон. О пока я тут рублюсь Оп. о я тут все знаю сейчас мы куда-нибудь приткнемся но кстати достаточно приятный запах у этой вот штуковины я как человек сам не курящий только кальяны и то очень редко вот я считаю что должно быть по разрешению вот очень хорошо что я Олегович спросил разрешение потому что меня больше всего раздражало в кафе, когда курили. И ты сидишь, у тебя вся одежда пропавшая и так далее. Это вот не очень было хорошо. А когда вот просил совместный борт, и тогда можно. А я пытаюсь проскочить на, на ветвину сторону облака, которое впереди. Я знаю, что там волна есть, но мне не нравится высота, которая у меня есть. 2 200. До 2000 я буду терпеть. А после 2000 по-честному пойду вниз. Ну вот чуть-чуть у меня еще есть высоты. Если что, мы будем назад отступать. Мы тоже, тоже знаем, где там сзади волна. Но пока вот такая. Ведь облака тоже кулят. Оп, оп, как меня проваливает. Ну, вот как раз, видите, мне хватает высоты проскочить над облаком. И, по идее, я там сейчас должен взять волну. Если нет, буду облаком обходить и перепрыгивать на другую сторону. И уходить в сторону дома. Гор не видно. Тут самая основная проблема, что... Рядом с нами склон, и мы уже видим него. Вот чтоб нас не заживало. Оп! Вот сюда надо пройти. Ну, вот сейчас, по идее, нас должно начать поднимать. Ну-ка. Нет? Давай, родная, давай, давай, давай, давай, давай. Ты же тут есть, я ж тебя знаю. Ты ж моя хорошая. Ты ж моя лапочка. Давай. Нолики не даешь. Ну хоть нолики и зато спасибо. Ну, милая, ласковая волнушечка, иди-ка мне, хорошая. Вот, да нет, чуть-чуть нам до этого облака еще дотянуть. Если нас провалит под него, так мало не покажется. Нас заживет страшной силой. А если нет, то, видите, мы на уровне. Я скорость не сбавляю, потому что не могу. Знаю, что будет, если я сбавлю. И удаление не могу поймать точно, потому что вроде как то ли дальше, то ли ближе. То ли сбоку, то ли раком. Солнце вам через облако просвечивает. Мы чуть-чуть ниже, чем хотелось бы. Оп! Рыд! О! amazing, Друзья, это просто. Посмотрите, Ой, Илья, ты посмотри направо! Ты посмотри, что творится вообще! О! А-а-а! Вот сейчас нас может сбросить. Ротор. Друзья, мы тут как можем боремся, потому что вы это рада достаточно. Ну, по крайней мере мы что-то вам сняли. Оп, и теперь я по идее выскочу на ротор. а а, -а, -а, -а! Да! -а -а! <prayers> <с 12> Блин, чуть-чуть не -чуть ходило. Нормально, нормально, нормально. Сейчас... Гал, сделаю, нормально, все, мы уже мы уже в ней, не должны тут, не должно быть косяков, чтобы мы, по крайней мере, выше этого облака. Ну, тяжело, конечно, на пределе взяли. Да. Еще чуть-чуть, и я, честно говоря, отступал бы, потому что тут уже мы низко были бы. Ну, все, сейчас уже все. О! Друзья, ну вот как это выглядит на приборной панели. Блин, это достойно отдельного ролика. Ролик снимали про курение в планере. А в итоге получилось просто про мегаволну, друзья. о Вот оно. Вот оно, доброе утро. Доброе утро. Да ще ты посмотри, как солнце просвечивает через... Ага. Дай Бог здоровья Клаусу. Он мне все вот эти вот щели показал тут. Как, чего, где. Живет. И с чем его едят? Друзья, вы видите это. Вы видите то же самое, что и я. Я думаю, на своих голубых экранах. Я надеюсь, вы подвываете. Давайте выйти от восторга. Погода вот реально бомба. Бомбище, погода. Ну, а концерт, сами видите, там. Огнище, огнище. О, как это, как свой мир, вот эта вся штуковина живет своей жизнью. То есть, как, как вот переколбашивает все, вот перекручивает, как вот это все переверчивает. Даже сейчас хорошо видно. Слушай, я, ну реально один из лучших полетов Друг, здесь. Друг, Друг, про... Не, ну по потому что вот, так, вот в этом месте с таким освещением, с таким просветом, ну, реально ни разу я так волну не брал, чтобы так, так, такие краски были. И опять же так низко, так драматично. Вот. Сейчас я тебе отдам ручку и покурю сам. хе Да посмотри, целый мир. Вот этот вот, вот этот... Вот как они крутятся, вот эти вот штуки. Это же целый мир. Ну, да. чисто в роторах, не волна не ну вот это вот да, это ну вот сейчас, сейчас у нас волна, а вот там это, это вот крутится ротор. Видишь как у него взаимное перемещение всех этих элементов. Да, да, да, да. Его заколбашивает. Вот что-то вниз падает, что-то вверх, что-то боком, что-то раком. А из-за того что э, подсветка хорошая. Ну вот смотри прям сейчас танится облаков. Угу. Ой, я надеюсь что Вытянет телефон по качеству съемки это все. Ну, просто вот. Блин. Вообще! Фу а -а -а -а -а. Друзья, вы, конечно, думаете, что вы мы... как это? Избыточно радуемся. Да вы даже не представляете, как надо радоваться, потому что. А вот смотрите, снизу водопад. Вот, подглянь вниз, с горы. Вот вперед, да, как с горы все падает. Тоже. Ну надо... надо все успевать смотреть. Сейчас посмотришь все, хорош снимать над глазами. Да, глазами, потому что... не, А я даже не смотрю на телефон. У меня уже профессиональная деформация, я его ставлю. Я же, как говорят, а, а, а, а, а не опасно снимать? Я же на него не гляжу. Я смотрю вокруг, куда, вдруг там другой планер, еще чего-то. А телефон привычным движением куда-то засунут примерно и что-то что-то снимает. Потом вырезаешь лучшие кадры. В общем, что-то получается идет во Ну все, мы уже над царством этим разврата и просто, просто берем волну. О, что, что я тебе хотел показать? Смотри, справа хребет. Да. Видишь, как с него водопад падает Нижали, облачный? Да. Я пытался снимать, не знаю, что получилось, а потом Вот оно так. Бам-ба-бам! -ба -бам. И вот эта система гор, здесь Клаус всегда говорит, это как рыбий скелет. То есть вот эти вот куча горок, они с друг с другом взаимодействуют. И в каком-то определенном месте могут так настолько красиво раскачивать атмосферу. Вот, видишь, сейчас, кстати, видно, вот прям картинка, как мультик. Вот видно ротор, как крутится справа. Да, да, да, да. Видно, видно, видно, как водопад падает. Облачный. То есть, друзья, вот перед крылом у вас прям картинка, как все работает. С горы падает облачный водопад, воздух идет вниз. Дальше отскок. И вот под, ровно под крылом вращается ротор. Там, где идет отскок вверх и дальше формируется волна. А Ротор это как бы такая-то смазка для воздуха. Все вращаясь вот так вот работает. Да, ну вот с такого ракурса уже не так это облако смотрится потрясно, но все равно очень красиво. Ну что, возьмешь шучку? Я попробую. Я хоть выдохну, сам полюбуюсь, то есть пилотировать одновременно и смотреть. Ну вот, друзья. Так можно встретить доброе утро и просто ошалеть от счастья. То есть, видите, как это все происходит, уже зажженное. Знаете, я тебе прикурю сигарету. Друзья, ну... Уникальный кадр, эксклюзивный. Нет, не курящий, но Илья Олеговичу разрешил. И поэтому, как говорится, можно никуда не планере. Ну, вот так вот. Наверное, не нужно. Рассказывает кучу историй страшных. Я даже не знаю, как это держать правильно, да, так вот. Здесь главное, что нет огня, потому что рассказывают страшные истории, как кто-то летал на планере и курил и уронил сигарету. И она упала куда-то там в обшивку. Ну там всякие же у нас подушечки, там еще что-то бывает, и это загорелось. Реально загорелся планер, пошел дым. Обязательно ну, вот, горит планер как? Ну что-что делать. А еще ветер ну, воздух продувается, собственно, способствует горению. Так что аккуратно с этим. Когда открытый огонь там и всякие открытые сигареты. Ну, а такие вот электронные, вот видите, нормально. Да. Курить это плохо? Ну, можно. А летать – это потрясающе. <смех> так что я вам категорически советую, советую пробуйте летать на планере. Я не обещаю, что вы прям сразу же увидите то, что видим сейчас мы, вот эту всю красоту. Но реально, поверьте, шансы есть. Потому что... Потому что... Пусть вам повезет. И вот тоже так – раз, и такое же вот доброе утро. Вот Илья, например, знал вчера, что в такой попадет. Он точно не знал. Но мы так вечером... За бокальчиком Розе думали, ну вот ты не проснутся ли нам пораньше. И вот прекратили вовремя с Розе. Поэтому у нас не болит голова. У нас вообще очень хорошее настроение. Мы бодрые, веселые. Ну посмотри, какая бодрая веселая морда. Ну, покажу сбоку, вот он. С неба у тебя. Ты должен быть. Да, да, я здесь. Да. Вот. Хе-хе-хе! В общем, друзья, до новых встреч! Погода бомба, контент огонь. Летайте на планерах, на парапланах, на всем, что летает. До новых встреч, глубоко уважаемые любители, легких вида спорта.